Мир вам, Церковь Божья. Я хочу просто поделиться, я так молился Господи, управь меня, чем поделиться. Брат Илья очень хорошую проповедь говорил. И знаете, я, наверное, чуть-чуть по откровению чуть-чуть скажу об этом. Я лично имею очень сильный характер. Вот у меня... Такой тип А персональность, личность такая, как по-английски говорят буква А, такая у меня все должно, как я думаю, должно быть. И когда что-то нарушается, я фыркаю, я даю всем знать, что она не так идет, как надо. Такой и стараюсь как бы это, ну как бы утупить чуть-чуть притупить чтобы но ну, не так но она очень проявляется у меня на работе у некоторых дома у некоторых других местах а у меня на работе я холостая то у меня не с кем дома чтобы нарушалось это а на работе она очень ярко я так размышляла какое-то время назад анчуты ты вот когда ты смиряешься бог так проявляет так великие чудеса а когда ты вот идешь как ты по-другому не так оно уже и я думаю ну чё же ты вкусила добрые а почему ты все назад возвращаешься? я не знаю я слушала пастора сегодня я молилась господи помоги мне не наступать на то же самое грабли эм, вчера я была на работе я работаю в критическом отделе эм, и перед работой я стала уже время идти на работу, а мне просто помолись. Я вот стала помолиться и говорю, Господи, помоги мне. А у нас на работе постоянно приходят студенты, ну вот как... Когда-то же надо обучиться, и они должны научиться. И вот они приходят толпами, и я их вижу. Ой, и я стараюсь прилагать все попытки, чтобы студента кому-нибудь другому. То я то же самое приприняла. Вчера пошла, она подходит ко мне, вытерпела, не перебивала. Я получила все сообщение, она не перебивала меня. Закончила я там перекидку информации. Она говорит, «Тебя зовут Аня?» Я говорю, «Да». Она говорит, я студентка, мне сказали за тобой сегодня просто shadow, это самая умение, степень, то есть человек просто за тобой как собачка ходит, и мне это не нравится, оно меня останавливает, а у меня все вот так должно быть в высшей степени. Я говорю, постой. Пошла, посмотрела всех других медсестер, медбратов, кто там был, и поспрашивала, тебе надо студент? У меня женщина там одной подошла, она говорит, у меня вчера и позавчера, не надо никакого студента. Я уже что же мне делать? И обычно так неприятно, и я подошла к ней, я говорю, у меня... Зовут Аня, и я очень такая, по-русски говорят, very abrupt и forward, я бываю. И я ей так сказала, если я к тебе вот так неожиданно или резко что-то скажу, ты не принимаешь это лично, ты просто мне задай вопрос, а что ты имела в виду под этим? Потому что я иногда не замечаю, что я вот в лицо что-то задала, только доходит потом. И она говорит, да нет, нет, я говорю, нет, ты не говори, да нет, нет. Ты скажи, хорошо. Она сказала, хорошо. И знаете, я вот приложила эти попытки, чтобы оттолкнуть этого студента, студентку, девушку. Я не знала, какой день предстоит у меня. был вчера. У меня было два больных, критичные больные, но это естественно, но есть степени. Это были большие, сильно больные. И в краткой форме эта девушка меня очень много помогла. Я ей задаю вопрос. Ты, ты можешь это сделать? Нет. А ты знаешь, где это лежит? Нет. Я говорю, стой, стой, вот смотри. Там занимаюсь, а вижу, я не влаживаюсь. Больной другой требует мое внимание, а у меня здесь полностью надо внимание в другой комнате. И я припринимаю вот сделать как бы. Усилия, я говорю, знаешь, пойди туда, найди, если кто-то там свободный, никого не обременяй, но если кто-то свободный, спроси вот это и вот это, и принеси мне». И она такая испуганная, да-да-да, <смех> пошла, принесла, и знаете, и в другую комнату мы пошли, и там тоже она так много помогала. Это просто, мне иногда человек говорит, вот ты много что-то говоришь, а что ты хотела сказать? Все, что я хотела в этом сказать, я наступляю на определенные э, предметы моего характера, где мне надо как бы отступить и дать воле Божией. И что в краткой форме произошло в другой комнате, там человек умер. Он умер, мы за ним ухаживали, я пошла что-то сделать, смотрю на его колени, а у него фиолетовые точки по коленам. И я сразу поняла, ага, но здесь момент можно спасти и, может быть, невозможно. И я принимаю какие-то варианты, думаю, быстренько-быстренько это сделаю. В, край... В итоге человек все равно умирает, очень неудобно, потому что мы с ним работали и выглядит как бы... Я причинила ему смерть, вот, как бы может быть недостатком своим. Это называется guilt feeling, чувство вины. Это многие люди испытывают в разных сферах, и медсестры испытывают этот момент. Но, слава Богу, я ей озвучила, ну, там была жена, я их попросила, чтобы они вышли из комнаты, пока я делала, брала какие-то анализы, процедуры делала там, и они когда вышли, ему стало плохо, и вот мне так неудобно, но мы утром уже видали, что им стало плохо, то есть я зашла, и обоим плохо. И я ей это успела сказать. И в конце эта жена меня сказала, «Ты ангел послан Богом. Тебе именно надо было ухаживать за моим мужем». Я в детали не углубляюсь, но просто вот этот момент, когда человек ну, смиряется и ну, не выстаивает. Вот только так и все. Может быть, очень-очень благословенно. Сегодня я сидела дома, ну, недолго, 10 минут села на диван, и в течение этих 10 минут пришло меня, вот, Аня, ты поспала, выспалась хорошо, помолилась, позанималась легким спортом, покушала, можешь почитать Библию, попить кофе, и что потом? 10 часов утра, все ты уже сделала. Я думаю, ну, у нас служение, и вот такой момент. Почему человек ездит в церковь? Пастор это озвучил вопрос, для чего человек вообще чем-то упражняется. Я также задалась в этих течении 10 минут, и потом, когда я ехала сюда, этим вопросом. Но когда я была в мире, я любила кинотеатры, концерты, ну развлечения, путевки. «Когда покаялась, мне интересует церковь». Что здесь? Здесь сошлись разные люди, разных языков, разных понятий, разных культур. И в единстве со стороны они возвышают свой голос прославить Бога. Здесь идет освобождение, очищение. И вот мое сердце – это как бы форма, вот если со стороны мирскому атеисту сказать, «У тебя также своеобразное развлечение». Но есть развлечение, которое только на сегодня, на сейчас. А есть вот такой момент, который человек предпринимает, который меняет его сердце, меняет его завтрашние дни и будущность что я готова в, это, в этом участвовать. Я хотела выспеть песню. Мне припомнился момент, когда я после опера... аварии лежала в больнице, и мне предстояли несколько операций, и подошла ко мне анестезиолог. Я работаю с многими докторами, но это была такая редкость, черта. Она ко мне очень нежно подошла. И говорит, я анестезиолог, и мы тебе будем давать лекарства, положить тебя в кому, вести в кому. Я ей сказала, я медсестра ICU nurse. Она говорит, хорошо. Я говорю, как имена лекарств? Она называла четыре разных лекарств. Я подумала, ух ты, мама мия но это вводит человека в кому, чтобы он не проснулся на хирургическом столе. И она говорит, ты понимаешь, что когда мы тебя введем в это состояние, ты, может быть, не выйдешь из него. У меня ударение сердца было очень низко, и оно падало несколько раз низко, за 40, 38, 37. Я ничего не ощущала. И в этот момент... Когда она вот мне эти вещи говорила, я обратилась своим вот умом, сердцем Богу. Я сказала слова Христа. Отец, я вручаю Дух мой в Твои руки. И я просто, я хочу аплодисминировать этот доктора вот, в том, что она озвучила то, что есть им. Я могла никогда не выйти из этой комы. Бывает такое. Пастор сегодня, брат Илья, озвучил факт. Надо человеку определиться. Он типа говорит в лицо, и, может быть, это неприятно. Я вот как-то хотела вот так это подвести и спеть песню. Это не традиционная песня. Эта песня поется на день воспоминания э, страдания Христа. Я почему, ну, возможно, мне пришла, потому что я так подумала. Недавно мы праздновали Пасху, Христос умер и воскрес. А после этого ученики, его были в ожидании, и все, что у них было, это воспоминания. И вот пришла мне эта песня. Послушайте слова, не, не меня, а сами суть слова. Воспою, любовь Христа, Умер Он от мук Христа за тебя И за меня, всех нас грешных, Вослюбя, воспою, Любовь Христа вознесут, Волуста умер он, Чтоб я мог жить, По его следам одеть. Аминь.